монолит два сейфа монолит одинаковая конструкция ну, само собой есть отличие как по размеру так и по монтажу монтаж ну, по способу монтажа способ монтажа как правило обусловлен спецификой места где будет стоять сейф материалом стен полов либо если он устанавливается на пол если он устанавливается в мебель, то есть, то есть иногда так бывает, что нет возможности крепиться в заднюю стенку, она из пеноблока, в бок, вверх, вниз, это все идет мебель, там нет никакого, ну, в мебель крепиться нет смысла, поэтому выбирается стена, вот в данном случае это боковая стена, она из бетона выполнена, все будет полностью находиться Полностью будет находиться в мебели корпусной. Но ну, вот эта стена мебели, она крайняя, скажем так, и она ограничит с бетонным пилоном. То есть вот в этот пилон будет установлена вот эта монтажная плита на 10 костылей, на сварку, приварена. И потом уже к этой плите будет поднят сейф, задвинут вот в этот пас и закручена вот эти две на два, на две вот этих шпильки стянут да, через боковую стенку каждая шпилька рассчитана более чем на 10 тонн это специальные шпильки для головки блока цилиндра 16 диаметра вот такой же в принципе по конструкции сейф но размеры само собой другие Здесь монтаж это напольный сейф в пол и боковые, боковая стена. По конструкции они одинаковые. Это наружный лист пятерка, потом 6 сантиметров армированного фибробетона, потом идет лист тройка. Ну и все это, естественно, все уязвимые места защищены каленым металлом, двумя 6-мм пластинами. Одна находится в бетоне, 6-мм пластина каленая, и вторая находится уже непосредственно перед замками.